Меня зовут Александр. Я хотел бы рассказать про самый первый автоматический двигающийся механизм, который был вообще изобретен, изготовлен и исследовал космическое пространство. Уже в 60-х годах с началом космической эпохи возникла необходимость проводить достаточно долгие исследования в космосе. Человек такие исследования, естественно, производить не мог. Все-таки человек живет на Земле, и в космосе ему достаточно трудно. И практически сразу же с с появлением возможности отправиться в космос поставлена была задача устройства, которое могло бы самостоятельно передвигаться, быть управляемым земли или автоматическим и собирать и отправлять на землю какие-то данные. И таким стал луноход. Перед первым луноходом становились конкретные именно технические задачи. Научные задачи у него тоже были, но в основном именно технические. Нужно было проверить работоспособность оборудования, которое было, в общем-то, изобретено в этом же десятилетии. И первое, что нужно было обеспечить, — это связь на таком большом расстоянии, на котором находится Луна. Во-вторых, на Луне нет атмосферы. Это важный фактор, и работоспособность аппарата при ее отсутствии тоже необходимо проверить. И третье, наверное, самое страшное, то, что можно встретить на Луне, это очень высокие перепады температуры. На Луне температура может быть от плюс 140 до минус тех же самых 140. Очень большие перепады температуры тоже должны были компенсироваться или не учитываться. И также, поскольку мы не знаем, из чего Луна изготовлена, нам нужно ожидать всякого и построить такой механизм, который смог бы двигаться на разной почве, на разном грунте. Ну И, наконец, перед луноходом еще стояла задача подготовки, собственно, высадки человека на Луну. Ну и, конечно же, некоторые научные задачи перед ним ставились. Это, во-первых, исследование грунта, химического состава поверхности Луны, изучение различных электромагнитных волн, которые у Луны есть, это в частности радиация и рентгеновское излучение, и также изучение поверхности Луны как таковой. И, собственно, в 70-м году аппарат был запущен. Но чтобы до Луны долететь, нужно сделать все-таки определенные действия. Первое ⁇ это нужно, естественно, стартовать с Земли и выйти на орбиту вокруг Земли. Для этого нужно развить скорость как минимум 8 км в секунду, можно чуть меньше, чтобы собственно, начать вращаться вокруг Земли. Дальше нам нужно разогнаться еще сильнее до скорости в 11 км в секунду, чтобы выйти на орбиту к Луне, на перелет на орбиту к Луне. Дальше нам нужно совершить определенный маневр, нам нужно развернуться для торможения и скорректировать орбиту, если мы вдруг мы вышли на нее не совсем точно. И, наконец, подлетая к Луне, нам нужно затормозиться. Если мы двигаемся со скоростью 11 км в секунду рядом с Луной, то мы мимо нее просто пролетим. Чтобы на нее сесть, нужно затормозиться до второй космической скорости Луны. Это 2,4 км в секунду. То есть с 11 км в секунду до 2 км в секунду. Это не километров в час, это километров в секунду. Это вот, можете себе представить. Отсюда долетите до центра за 2 секунды, центра города. Это очень быстро. И потом, после этого торможения, мы выходим на орбиту вокруг Луны, потихоньку на нее распускаемся, тормозимся еще больше и, наконец, совершаем посадку. Для старта Земли потребовалась ракета УР-500К, сейчас она известна всем под названием «Протон». Для самого полета и посадки, как видно на гифке, потребовалось специальное устройство, посадочная платформа, она тоже очень -то, реактивная, очень похожа по принципу действия на ракету, только предназначена для посадки, а не для взлета. И, наконец, два кадра архивных, на которых посадочная платформа и сам луноход изображены. На нем оба этих аппарата завернуты в специальную фольгу, которая, в общем-то, скрывает все... Всю конструкцию аппарата она защищает аппарат от прямых солнечных лучей, от перегрева в процессе полета и на луноходе. Но поскольку смотреть на э, что-то завернутую фольгу нам неинтересно, все дальнейшие изображения будут макетами лунохода, то есть не настоящими его изображениями, э, но э, там уже будут видны его конкретные детали. И первое, о чем я хотел бы рассказать, это о такой самой выдающейся части лунохода. Это так называемая узконаправленная антенна. Для того, чтобы вылететь в космос, нужно, чтобы у аппарата был Маленький вес, большой вес в космос, к сожалению, пока еще выводить очень трудно. Но поскольку до Луны расстояние очень большое, нужно как-то сигналы передавать, и большую антенну не выведешь. Приходится исхитряться, и создали такую антенну. Она всегда должна быть направлена на Землю, чтобы она принимала сигнал. У нее был даже собственный водитель, собственный оператор, который ей управлял, и собственный двигатель. Он должен всегда быть направлен на землю. Если он чуть-чуть отклонится, то уже сигнал пойман не будет. Собственно, сделано это было для того, чтобы сконцентрировать энергию, которая есть у находа, и выдать ее в конкретном направлении, чтобы сигнал дошел, а не рассеялся. Земли же прием и передача осуществлялись с помощью антенны, которая находится недалеко от Евпатория, достаточно крупная антенна. Соответственно, для передачи сигнала у нас есть на Земле большая антенна, и для приема уже узконаправленная антенна не понадобится. Поэтому используют антенну широко направленную. Многие, кстати, когда видят данное устройство, думают, что это бур, из-за его такой спиралевидной, спиралевидной формы. Но это именно антенна широко направленная, она может ловить сигнал с разных сторон. И также есть еще широко направленные антенны, четыре антенны по бокам, которые в основном использовались в полете не на самой Луне, а при перелете. И так выглядит устройство, на котором этот сигнал принимался. С учетом того, что Луна находится на расстоянии 400 тысяч километров, радиосигнал идет от Земли до Луны полторы секунды и обратно полторы секунды, это уже три секунды, и необходимо время на обработку этого сигнала — 20 секунд, ну, чуть больше. И в результате у нас получается 25 секунд задержки сигнала между луноходом и устройством приема, за которым находились операторы управления. Следующим важным элементом лунохода это является шасси, являются его колеса. И здесь достаточно богатая и длинная история. Поскольку никто не знает, из чего Луна состоит, очень долго был вопрос: а какую же ходовую часть делать? Может быть, имеет смысл сделать на гусеницах, на гусеницах же более высокая проходимость. Некоторые даже думали, что Настолько на Луне может быть много пыли, что аппарат будет просто тонуть в ней. Может быть, даже не гусеницы делать, а какие-нибудь лыжи или понтоны, или что-то еще. и проектов было очень большое количество луноходов. Но выбрать как нужно было конкретно и дать команду конструкторам его строить. И э, возникла такая ситуация, что мы не знаем, что нужно делать. И конструкторы пришли к самому главному конструктору Сергею Павловичу Королеву и спросили, как же нам делать. И он не побоялся, взял листок бумаги и написал на нем, не имея никаких данных, никуда не посматривая, считать Луну твердой и делать колеса, колесную базу на основе грунта типа пемзы. И, собственно, вот этот, вот этот указ на листочке послужил основой для создания колесной базы. Причем, Почему не выбрали гусеницы? Несмотря на то, что гусеницу довольно высокая проходимость, это связано с тем, что если гусеница заклинит, то луноход остановится навсегда. Выбрали другой путь, так называемый мотор-колеса. В центре колеса, собственно, располагался его мотор. Для каждого колеса отдельный. Если бы заклинило одно колесо или сломалось, оно бы просто отстрелилось, отлетело, и луноход продолжал бы движение на остальных колесах. Интересная э, конструкция его э, спиц. Э, они очень легкие, их довольно мало. На Земле бы луноход просто бы просел через несколько часов э, и уже ехать бы не смог. Но на Луне гравитация меньше, и луноход там спокойно передвигался. Это было сделано для того, чтобы его Облегчить. Сверху припаяны грунтозацепы, чтобы можно было эффективнее передвигаться в рыхлом грунте. И сетчатая конструкция позволяет частицам песка не застревать в колесе, а проходить сквозь него. Интересно также еще система система амортизации, поскольку гидравлическую подвеску или магнит, ну, магнитную тогда вообще даже не было, а гидравлическая подвеска при высоких перепадах температуры сломалась бы практически мгновенно. Поэтому сделали просто два клина, сочлененных друг с другом, которые либо сжимались, либо разжимались, и таким образом возникала подвеска. Каждое колесо было независимым, то есть аппарат мог крениться практически в любую сторону. Для обеспечения информации о том, куда ехать, куда эти колеса направлять, использовались две телевизионные камеры. Сигнал приходил на такой пульт. Как видите, справа у него есть всего семь кнопок. Два — это включение хода вперед, хода назад. Две кнопки осуществляют поворот, причем поворот осуществляется путем включения четырех колес с одной стороны. Если мы хотим поехать направо, включаются четыре колеса с правой стороны, и луноход поворачивается направо, а четыре колеса слева не включаются, и наоборот. И, соответственно, три скорости движения вперед. И, естественно, луноход — ничто без людей, которые ими управляют. Это большая команда водителей лунохода, очень интересно про них всяких есть истории, которые я рекомендую посмотреть в интернете. У меня просто не хватит времени рассказать их все. Но что хотелось бы сказать, что их подготовка была такая же, даже серьезнее, чем подготовка космонавтов. Вокруг них была команда порядка 150 человек, большая часть из которых была врачей. Такой у них был высокий уровень стресса и напряжения. Кроме двух телефотокамер были еще телефотометры, которые создавали панорамные изображения. причем один был направлен горизонтально, другой вертикально. Вертикальный телефотометр захватывал большой кусок неба и обладал еще уровнем, чтобы можно было понять, насколько накренился аппарат, и посмотреть, если сбоит его система навигации, где мы находимся по звездам. Сверху аппарата располагается панель солнечной батареи. Причем солнечная батарея настолько большая, настолько хорошая, что заряда от нее хватает на полную работу всех систем лунохода. Никаких батарей ему дополнительно не нужно. Они, конечно, у него есть, потому что когда ночь, никакой энергии нету. Но солнечная энергия обеспечивала лунохода всем. При этом Солнечная батарея у нас только на крышке находится. Под луноходом находится прибор для изучения как раз химического состава грунта. Это рентгеновский спектрограф. Как он работает? Он излучает электромагнитную волну, рентгеновскую волну, которая попадает в материал грунта, в атомы какие то грунта и выбивает какой-нибудь электрон, любой, куда попадет, освобождается в атоме в свободное место, и электрон, который будет находиться на более высоком уровне, естественно, захочет занять вакантное положение с меньшей энергией и, соответственно, перейдет. При переходе электрона с большей орбиты на меньшую орбиту возникает электромагнитное излучение, которое уже спектрограф регистрирует. Причем это излучение будет уникальное для каждого химического вещества. И по этому излучению мы можем с точностью сказать, из каких химических элементов состоит грунт. И, собственно, состав один из измеренных составов этого грунта, он сделал четыре измерения в разных местах перед вами. Это в основном кислород и кремний. По садилу на есть еще одно девятое колесо, Правда, оно не обладает двигателем и работает не для движения, а для получения информации. Оно свободно вращается, и по нему можно определить, сколько аппарат двигался, сколько он проехал, с какой скоростью он двигался. И, например, что отличает от колес, которые обладают двигателем, например, насколько сильно аппарат буксует. Это колесо не может вращаться свободно, только если оно прижато к поверхности Луны. А вот как вы думаете, что вот это? Есть какие-нибудь идеи? Верхняя часть лунохода. Вот многие думают, что это тоже блок солнечных батарей, такие же, как на крышке. Но на самом деле нет. Это радиатор. Как я уже говорил, очень высокие перепады температуры на Луне. И чтобы создать условия для конкретной для работы оборудования, его нужно либо охлаждать, либо нагревать. В солнечный день батарея откинута, солнечная батарея, крышка открыта. Вдоль всего лунохода э, движутся потоки воздуха, они забирают тепло от нагретых участков лунохода и подводят его к радиатору. Вот эта вот верхняя часть лунохода — это есть радиатор, который излучает излишки тепла. Когда наступает ночь, крышка закрывается, из радиатора уже ничего не выходит, и аппарат начинает медленно остывать. Но чтобы он не замерз до конца, у лунохода есть э, своего рода ядерный реактор. Это, э, Нагреватель радиоизотопный в нем есть химический элемент, который распадается и при распаде выделяет энергию, тепло. И вот длинными лунными ночами радиоактивные элементы согревают аппарат от того, чтобы замерзнуть, предохранять его от замерзания. Причем именно этот аппарат ограничивает срок работы Лунохода, потому что солнечные батареи могут работать сколько угодно тоже есть какой-то определенный срок службы, но именно вот радиоактивный нагреватель определяет срок его службы. Изначально это предполагалось три месяца. Луноход проработал в три раза дольше. Ну и, наконец, вот данная конструкция, которая действительно похожа на то, что можно назвать буром. Правда, никакой грунт он не бурит, это прибор для оценки проходимости. Он внедряется в поверхность грунта и проворачивается. И насколько легко ему удается провернуться, можно понять, насколько рыхлый или твердый грунт, стоит ли идти по нему дальше, или лучше развернуться и поехать по более устойчивому, более хорошему, более твердому грунту. Вот так он взрывался, поворачивался немножко, и в зависимости от того, насколько много усилий ему понадобилось для того, чтобы провернуться, мы это и определяем. Есть еще несколько научных приборов, например, в передней части лунохода такая вот пимпочка, это рентгеновский телескоп. На Земле рентгеновских телескопов вы никогда не встретите, потому что атмосфера Земли полностью защищает нас от рентгеновского излучения. На Луне же атмосферы нет, и очень хорошо, что ее нету, поскольку мы можем поставить там этот прибор, он будет там находиться и получать данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне. И в сентябре... 1971 году луноход, к сожалению, не вышел на связь после восхода Солнца на Луне и перестал работать. Но один прибор у него работает до сих пор — это так называемый уголковый отражатель. Он состоит из группы трех сочлененных перпендикулярно зеркал, это нужно, такая конструкция обеспечивает интересный эффект. Если мы посветим каким-нибудь излучением, светом, например, то этот свет точно отразится в противоположном направлении. Вернется назад, всегда вернется назад. Что это нам дает? Если мы с Земли возьмем большой лазер, посветим на Луну, попадем в этот уголковый отражатель. Свет отразится и вернется к нам назад. Если у нас есть еще... Хорошие часы мы можем замерить, сколько времени прошло на путешествие света, и умножив на скорость света, мы можем с точностью до сантиметров, а иногда даже до миллиметров, определить расстояние до Луны. И сейчас этот механизм работает, потому что им в общем-то, не нужно ничего. И, наконец, хотелось бы немножко сказать о культурном вкладе данного лунохода. И первое — это то, что водители лунохода оставили на нем свою память. Мелкие кратеры, которые не видны, не видны были тогда с Земли в те телескопы, которые там были, были названы в честь водителей лунохода. Еще более мелкие кратеры — в честь людей, которые помогали водителям управлять луноходом. В основном это там, женщины, там, бухгалтерия, врачи и так далее. И к 8 марта операторы луноходов подарили вот такой интересный подарок. Они нарисовали колесами на Луне цифру 8. Это был подарок конкретно женщинам, которые с ними работали. А сейчас, когда это уже перестало быть секретным, это, в общем-то, подарок всем, всем женщинам. Если у вас есть очень сильный телескоп, эта восьмерка там до сих пор есть. Поскольку нет атмосферы, она никуда оттуда не девается. Ну и в конце хотелось бы сказать, что вот это вот достаточно простое, эффективное устройство положило начало целой группе аппаратов, которые изучают Вселенную. И вот вы можете посмотреть на вот эти аппараты, которые побывали на Марсе и на Луне, увидеть много схожих моментов. Например, колесная база не менялась практически никак, только с небольшими изменениями. Очень многие идеи, которые были воплощены в том самом первом аппарате, сохранились и переходят все дальше и дальше, развиваясь и совершенствуясь. И на этом я хотел бы закончить лекцию и ожидать, что в будущем все новые и новые самодвижущиеся аппараты будут исследовать все больше и больше мира. В конце... В презентации есть ссылки. И чтобы смотивировать вас на то, чтобы по этим ссылкам перейти и почитать про этот луноход, несколько картинок, например, как устроено мотор-колесо в разрезе, как устроен блок управления системой шасси, э, собственно, сам, само управление шасси, как осуществлялось под какой схеме, э, как выглядят телефотометры его схема, как выглядит система охлаждения, как выглядит э, телескоп, спектрометр и также вот можете увидеть такие замечательные вещи, как права на вождение лунохода. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. У кого есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку. Спасибо за отличную лекцию. У меня вот такой вопрос. Значит, целых даже два вопроса. Первый вопрос, ты говорил про электронную вакуумную изоляцию. Объясни, что это. И второй вопрос, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что в те времена еще не существовало электронных фотоматриц для регистрации фотографии. Как снимки, в общем-то, делались и передавались на Землю? Ну, к тому времени уже существовали. Причем это достаточно довольные. Интересный вопрос, и подробности, естественно, лучше почитать по ссылкам, поскольку я этим конкретно моментом не интересовался. Но вот, скажем, аппарат «Луна-3», который был запущен за 10 лет до этого, действительно не мог передать на Землю сигнал. И там буквально распечатывались, ну, проявлялись прошу прощения, фотографии, потом прилетал аппарат к Земле и там уже передавал это построчно. Вот. В этой же системе такие механизмы уже существовали. То есть буквально за 10 лет это уже было придумано. Как они конкретно выкручивались в той ситуации? Может быть, они не использовали не электронные передатчики, а вот действительно прям по кадру рассчитывали. Может быть, даже было и так. Но факт остается фактом — передача была напрямую. Так, а первый вопрос это был про электронную вакуумную изоляцию. Это своего рода оболочка. Собственно, она похожа на конструкцию термоса. Несколько слоев, которые хорошо отражают свет. Между этими слоями материал, который плохо проводит тепло. То есть вообще на Луне, поскольку нет атмосферы Сложно говорить о температуре. Можно говорить только о температуре поверхности или температуре, на которой аппарат может нагреться. Собственно, про нее я и рассказывал. И если мы сделаем поверхность, которая хорошо отражает свет, то аппарат нагреваться не будет. Он поглощать света не будет, не будет передачи энергии, и он будет просто отдавать тепло, просто его отражать. Соответственно, самое главное — это то, что материал хорошо отражает. Он обычно делает из алюминия хорошо отражаешь свет серебра золот в общем то из чего делают зеркала вот многослонность это требуется для того чтобы даже если какой-то слой верхний например нагрелся чтобы это тепло не передавалось все дальше дальше дальше к аппарату да вот вопрос слово электронное там как-то про какие-то электронные процессы или электричество почему имеется в виду электромагнитная волна то есть свет то есть блокируем излучение. Привет. Спасибо за лекцию. Я для себя узнал много нового. Такой вопрос: Луноход один? Насколько я помню, там были еще другие вариации, другие версии лунохода. Например, вот который ты у тебя несколько раз даже, по-моему, на слайдах выскакивал, у которого стереоскопическая камера была. Тут тоже две камеры, но по-моему, вторая была запасная делалась. Они не в стереоизображении не было объемным. А вот следующий луноход собирался как раз делать объемное изображение, но его не запустили. Я просто не помню, по какой причине. И именно поподробнее про причину гибели первого лунохода, если не ошибаюсь, то там была проблема из-за того, что он черпанул крышкой пыль лунную. И они решили ее встряхнуть, закрыть крышку понял. и тем самым размазали, грубо говоря, пыль и сделали еще хуже. Я вас понял. Смотрите. То, что вы рассказали и в первом вопросе, и во втором вопросе, это относится к луноходу 2. Правой стороны, от меня, от вас слевой, сверху, собственно, луноход 2. И у него есть третья камера сверху. Камеры, во-первых, квадратно стали, и сверху стала третья камера. То есть, да, вы правильно сказали, что две камеры изображения у первого лунохода было не объемным. Ну, в общем-то, и даже у этого волнохода можно было сделать объемным, но такой цели, насколько я знаю, не ставилось. Камера сверху нужна была, собственно, чтобы понять, насколько далеко объекты, близко или далеко. Да, это так, но прямо вот чтобы картинку объемную делать, такого не было. Ну, просто оценочное суждение производилось. И история с зачерпанием крышкой э, грунта — это тоже относится к луноходу именно второму. То есть он действительно заехал в кратер, в котором был еще один кратер, и э, случайно э, при попытке выехать э, крышкой э, солнечных батарей был зачерпан песок. Он как многие думают, что песок хорошо отражает свет, на самом деле он очень плохо отражает свет. И, во-первых, он налип на солнечную батарею, энергия стала меньше поступать. И, во-вторых, он стал сильнее перегреваться, он стал поглощать тепло, и в результате чего вот произошло, сломались, в общем, его бортовые системы перегрелись. То есть это история про второй лунок. Первый луноход просто не проснулся ночью. Вот. Первый луноход проработал 11 месяцев, ну, чуть меньше 11 месяцев, 10 э, с половиной. Второй луноход вот, проработал только три месяца, если я не ошибаюсь, из-за этого инцидента. Но, тем не менее, это пока самый э, это рекордсмен среди аппаратов, которые продлили, проехали наибольшее расстояние по луне, несмотря на то, что он проработал всего три месяца. Скажи, пожалуйста, относительно ядерного реактора, который обеспечит, ну, собственно, диктует время его жизни, грубо говоря, да? И как только у него что, закончится тот, ну, вещество, которое у него распадается, то все, да? да. Вопрос: а Не могла ли сработать такая схема, если бы это был не ядерный реактор, а какой-нибудь аккумулятор, и если бы солнечная батарея захватывала ну, там, энергии с запасом, допустим, ее размера хватало бы и на работу, ну, на хода, и чтобы заряжать этот аккумулятор, которого, бы, которого как раз ну, по расчету там, хватало бы на ночь? Вот. Могло бы ли такое сработать, и тогда, насколько я понимаю, здесь была бы неограничена потому что это такой цикл? Естественно, что у каждого прибора есть какой-то срок годности, но действительно, если бы мы могли сделать так, то время работы лунохода было бы действительно большим там десятки, сотни лет. Ну ладно, сотни это я перегибаю, но десятки лет он мог бы проработать. Но в чем проблема? В том, что на Луне ночь длится месяц. То есть 29 дней, чуть меньше. Соответственно, сколько вам нужно аккумуляторов, чтобы э, запасти энергию? Это нужно отдельный паровоз вести. Ну, ну что, в общем-то, трудно, потому что много мы не возьмем с собой. Что там было запис написано в записке Королева? Ноль метров в секунду? Ну, там вот практически то, то что я сказал. Но, считаете, во твердый, второй части. Ну, ну, давайте сейчас пролистнем, посмотрим. Под 0 в вертикальная, скорость. Скорость. Ну, вертикальная скорость посадки, имеется в виду. А дальше что? Вот. Все, можете прочитать. Ну, при э, отклонении 1, 1 метр в секунду. Ну, то есть, условно говоря, если он плюхнет со, со скоростью 1 метр в секунду, чтобы он там не развалился при твердом грунте. А дальше... Боковое. А дальше это уже подпись конструкторов. Вот Боковое должно быть. Нет, это фамилия. Так, так, не помню, к сожалению, фамилию конструктора, тут разобрать не могу, но это фамилия конструктора дальше. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо за лекцию. А можно еще немного рассказать про людей, которые управляли этим луноходом? Это был один человек, это было несколько человек. Как они это делали? Почему ну, вот. такая сложную, такую сложную проходили процедуру сложнее, чем космонавты? Почему? Почему они такую процедуру проходили, лучше вот почитать. Собственно, там есть ссылки на мемуары самого, самого пилота. В частности, проходили они тренировку для того, чтобы, во-первых, знать системы космические, как они работают, как, то есть они должны были знать, как работает аппарат в космосе. То, что, в общем, проходят космонавты. Второе — это у них должно быть крепкое физическое здоровье, потому что если в процессе управления волноходов что-то у них там заболит, они никуда уж бежать не смогут. Соответственно, высокий уровень стресса, которые на них возлагается. Одномоментно луноходом управляло пять человек. Один, собственно, нажимал кнопки, оператор. Еще был один оператор малонаправленной антенны. Был борт-инженер, навигатор ну, и командир, который, в общем-то, ими управлял. Это одномоментно. Смену у них проходили, если я не ошибаюсь, около двух часов. И таких... Три смены было. То есть вот условно 15 человеками управляло. Да, стресс еще обуславливался тем, что есть определенная задержка сигнала, 20, ну, чуть больше 20 секунд. Вот если вы попробуете поправлять автомобилем, вот вы едете, едете пусть даже никаких машин там рядом нету, но вот какие-то камни на дороге есть, и вот вы видите поворот. Вам нужно повернуть, вы нажимаете кнопку «Поворот» и видите, как он продолжает ехать прямо, а то, что он повернул, вы узнаете только через 20 секунд. Это очень большой стресс для человека. Есть даже небольшой миф о том, что не брали в оператора лунохода людей, у которых есть права на вождение автомобиля. На самом деле это неправда, у многих они были, но вот такой вот миф ходит. Что вот Настолько это сложно управлять, что вот если ты к чему-то привык, лучше уже не переучиваться. Но об этом, как я еще раз подчеркну, и не только этому очень было много интересных историй, вот лучше по ссылкам пройти почитать. Yeah. Спасибо. Yeah.